Тема сегодняшняя, сегодняшней моей подачи будет «Как проводить встречу?». Но я так понимаю, что вообще не все хотят ее проводить, потому что работа тяжелая, и, и гораздо лучше тяжелую работу вообще не делать, потому что ну, и легкая это не так хорошо идет, вот. а тут еще и тяжелую заставляют делать. Давайте я расскажу, почему люди вообще встречи не проводят, но ну, чтобы было понимание, почему я сам иногда раньше их не проводил. Потому что когда человека зовешь, покупать продукцию, он как-то раз и покупает. Да? Ему составляешь программу, рекомендуешь продукт, человек как-то покупает и, и нормально все. А зовешь его в бизнес, он возражает, сопротивляется. Значит, что еще? Говорит, что ему нравится его работа, хотя там все понятно. Вот. Там многие разные приколы происходят, которые, скажем так, но ну, мне непривычно. То есть, э, с, когда работаешь с клиентом, составляешь ему программу, гораздо легче. Особенно вам, звездочки. Вы же, вы же вот тут таланты, э, по большей части, да, и специалисты. И, безусловно, очень, э, у многих получается работать почти без, без возражений. Понимаете? То есть, меньше, меньше э, сопротивления. А когда мы предлагаем человеку коммерческую деятельность, это же работа. Это же не просто баночку купить и съесть, а может даже и не съесть. Да, можно может. Уже закупить чтобы нам было хорошо. Некоторые покупают у нас, чтобы нам сделать хорошо. И вот такое тоже бывает. У кого такое было? У кого есть клиенты, которые до сих пор баночки не открыли? Вот. Это вот. Вам клиент делает хорошо. Понимаете? То есть ему не надо, но он вот вас так ублажает. Такое бывает. Вот. Поэтому давайте поговорим о том, что... Uh, у нас есть uh, к человеку предложение, и далеко не каждый человек может подойти в, нашу, ну, в наш э, вид деятельности. То есть, с одной стороны, маркетинг, э, ну, рот открыл, работаешь, рот закрыл, рабочее место убрал. С другой стороны, э, его и люди не открывают, этот рот, потому что как-то стесняются, там, отказов боятся, это больно, э, там, э, ну и так далее. Да? То есть, получается, что... Вроде бы работу может делать каждый, вот эту вот функцию, да, рассказать о том, что у меня есть хорошая компания э, с хорошим рабочим продуктом, э, попробуй тоже и давай вместе зарабатывать. Ну, грубо, если вот в принципе может каждый, да, но почему-то про последний пункт как-то все меньше и меньше и меньше, просто потому что предыдущие пункты, они в основном получаются лучше, и люди идут по пути наименьшего сопротивления. А так как у вас в основном в команде все специалисты, вот, э, специалисты продукт внедрили в свои программы, в свои консультации А вот бизнес, ну, как-то не клеится, да, внедрить Ну, то есть, вот я врач, допустим, я не врач а, но ну, вот если я врач, как мне человека припахать работать все в маркетинге? Ну, вот, грубо говоря, вот представьте себе головой Да, вот человек сидит на рабочем месте, выписывает э, там рецепты Помогает человеку вылечиться от какого-то там недуга или дуга Да, и тут еще давай работать тоже ну, как-то, да? Не вяжется. Есть такое дело? Кто ощущает какую-то невязкость, да? То есть есть что-то, что вызывает некое сопротивление. Поэтому мы сегодня поговорим о том, как проводить встречу, как это делать, ну, скажем так, с большей легкостью. Потому что у нас предложение интересное. Вот. Мы-то сами, если в нем разобрались, это правда классно. Да? То есть, ну вот, интересно же, да? Я могу рассказать, чем интересно предложение было лично мне. Может быть, для вас это будет как некоторым примером к тому, что можно ощущать в сетевом маркетинге, когда в нем поработаешь. Я знаю людей, которые в сетевом маркетинге, так же, как и я. Вот мои с Ириной уже достаточно давно, папы, мамы, да, мы уже там всякое разно папы, мамы. В сетевом маркетинге я 19 лет. 20 лет будет через месяц, и 17 лет я в НСП. В первых компаниях, в которых я был первые два года, это, были, это был опыт. И эти компании больше не существуют. То есть, если бы я там где-то оставался, представляете, мне бы пришлось бы также шастать по компаниям, которые опять прикроются. И поэтому для меня было очень важно выбрать ферму, в которой можно остаться и не искать себе ничего нового. Вот, потому что новое для меня это, это работать. Вот, а работать я не фонтан, как люблю. Вот, если особенно много и за бесплатно. Да? Хочется что-то делать, чтобы как-то ну, идея продвигалась. Да? А вот если новую компанию развивать, вот мы Сарина, сколько знаем, людей, да? а, которые все время начинают, начинают, начинают, все никак не могут продолжить. Вот, не говоря о том, чтобы до результата такого дойти. Вот, поэтому знаем э, сетевиков, которые пришли в систем маркетинг в 2000, 2000 году, в 1998 году, там некоторые даже там в 1995 году. Смотришь на них и хочется плакать. Вот, ну, знаете, люди такие говорят: я в систем маркетинге был, мы это проходили. Говорят, кто слышал такую фразу? Да. Вот я все время говорю: проходили мимо. Но бывает, да, проходили, но мимо. Я тоже э, проходил, но вот как-то что-то поплотнее затесался вот. и а, у нас есть к человеку несколько предложений да то есть это на самом деле два а, мы а, человеку когда проводим встречу можем провести а, встречу по продукту когда а, мы можем ему составить программу для того чтобы он стал счастливым здоровым красивым и талантливым и, и так далее да? умнее вещи бодрее и так далее вот. И второй вариант – это мы можем сделать человеку предложение делать то же самое, что и мы. Но вот я хочу специально сделать на этой фразе акцент, потому что мы можем прямо с этого и начинать. Когда мы рассказали человеку о продуктах, да, хотел бы ты заниматься тем же, чем я. То есть это очень ну, интересная тема, выгодная. Вот. Для этого, конечно, разговор должен быть доверительный, да, потому что есть люди, которые расположены к тому, чтобы заниматься продуктами для здоровья, общаться с людьми, а есть люди крайне нерасположенные, вот, есть люди, которые из-за жадности готовы к этому всему расположиться, ну, когда они хотят очень много зарабатывать, они готовы быть, готовы с трудом, но расположиться к людям, вот. с большой нехотью, но э, как бы увлечься своим здоровьем, через большое-большое не хочу, посещая с трудом эти мероприятия, вот. Я думаю, что таких людей в зале тоже есть. Вот. Понятно, что я ни в кого не тыкаю пальцем. Я всегда говорю, что дураков надо искать в зеркале. Поэтому могу сказать, что лично я не очень люблю общаться с людьми в большом количестве. И не очень-то располагался к здоровью. И первые мои года два я проводил встречи с сигаретой в зубах. Да, и часть, часть людей при этом, которые были действительно расположены к здоровью, я спугнул. Ну, потому что, ну, как бы это же бизнес для вас, вот вы здоровьем занимаетесь. Я, я, я для этого тут работаю. Вот, и Поэтому был такой прикол, что потерял достаточно много потенциальных клиентов в разных городах. Вот, и а, вот я сейчас хочу просто вернуться к нашему, к нашему делу, что есть у нас люди расположенные к этому бизнесу. Есть нерасположенные, и есть люди, которые за деньги готовы ко всему расположиться. Понимаете? Вот. поэтому нам нужно цеплять из трех ауди... этих аудиторий две. Вот, а те, которые за деньги готовы ко всему расположиться, ну, в смысле, хотя бы к сетевому маркетингу, да, то этих людей нужно, этих людей нужно звать на встречу с наставником. Почему? Потому что наставник, как правило, дофига зарабатывает, и он, даже если ничего сильно подного не скажет, у его слова более убедительны, да? потому что ему могут спросить какие-то прямые вещи, вот, он ответит. Ну, допустим, мы вчера с Олей Лукьяновой ехали вместе с рестораном, Ольга, а где она, кстати, потерялась? Да? Мы ехали вместе, и она говорит, Леш, а вот что тебе на такой машине, неужели тебе это прикалывает? Да? У меня же машина 91-го года. Вот тут красная на выходе стоит. Значит, ну, Я ее сначала купил, потом тут еще денег дофига вложил. Она говорит, неужели? Ну, грубо говоря, ее слова я не перевожу на, на обычный язык. Леша, что ты не мог нормальную машину купить? Вот. Я говорю, ну, у меня их 8. Просто. Ну, вот это одна из вот таких машин. Просто не все такие. Есть по помладше машины, конечно. Вот. Но в основном я стремлюсь к тому, что машина была бы старше. Вот. И а, что а, хочется сказать, что в этом бизнесе наставник, который хорошо зарабатывает, может помочь вам провести деловую встречу для человека, который супер а, расположен к бизнесу. То есть человек готов рвать и метать, делать все, что угодно, а, обучиться любому навыку, а, если он увидит, что это возможно. Поэтому, из, вот, когда вы видите таких людей, не пытайтесь самостоятельно э, уболтать человека, заниматься этим э, добрым и светлым делом. Ну, правда. Ну, люди на вас посмотрят и думают, ну, правда, девушки ромашка, да? То есть, ну, как бы вот... Там, я хочу машинную квартиру быстро купить, как бы, или я там, я хочу там, долги закрыть, у меня там 20 миллионов долгов. Ну, вот у человека такие мысли в голове, и он может только пообщавшись с наставником, с вашим, увидеть, что это здесь возможно. Вот. А мы всегда рады помочь эту встречу провести, потому что таких встреч немного, но они бывают. Иногда из этого что-то выстреливает, очень интересное. Вот, потому что люди, которые э, пришли сюда строить бизнес, они могут стратегически э, рассматривать, я стратегически рассматривать это как возможность. Люди, которые отказываются и говорят, вот я не хочу, не очень. Я сейчас говорю о технологии проведения встреч, поэтому делайте пометки, если это возможность есть, То есть люди, которые не расположены к здоровью, а те, которые отказываются от всего, то есть я, как бы, мне это не интересно, там, вот это все, и, и, и стейл-маркетинг не мое, вы не закрываете перед ним двери, не плюете в лицо, не надо там, это спорить с человеком, доказывать, что вот, у него точка зрения неправильная, у вас правильная. А, старайтесь вежливо закончить диалог и расстаться с друзьями. Потому что я видел людей, ну, ко мне целая команда пришла в одном из городов, и он говорит, я не пошел к своему старому знакомому, с которым мы 10 лет назад в Арифлейме работали, когда я ему сказал, в я хочу сделать паузу. Он говорит, да ты ко мне потом еще на коленях придешь проститься. Но он пришел в другую компанию, ко мне. Ну, потому что я его, я, как бы, такой роды не говорил. Люди могут уйти на 5-7 лет, там, в йогу, там, замуж, там, всякое разное, да, уйти и не работать, и ничего страшного, и потом вернуться. Или они могут вообще отказаться и... Своим путем лет через 5, 3, 10, 20 к нам вернуться и, может быть, даже подключиться как клиент или работать. Но это может быть, на это я не рассчитываю срочно, понимаете? То есть я рассчитываю, что человек отказался, я его все равно люблю, то есть он все равно человек, я его не считаю сволочью, что он там меня не понимает, я вот хороший, правильный, умный, а он вот такой козел. То есть вот это надо исключить из головы, то есть люди имеют право отказываться, согласны? Вот. Ну, кто, я не знаю, кто любит змей, поднимите руки. Вот то, чтобы гладить их, чтобы там кормить их мышками. Ну вот, я один, понимаете? То есть, ну, бывает так, что люди не любят стил -маркетинга. Вот один такой чудной попался. Вот. И у, у людей такое же ощущение э к этому бизнесу, как вот ну, у многих из вас к змеям. Они не в них ли, им неинтересно. Большинство из них откажутся даже погладить. То есть, ну вот, вот, я пример вам привожу, вот, поэтому а встреча всегда в три, как бы, в три варианта Первый вариант О, я хочу, мне интересно, я расположен к здоровью Второй, идите нафиг, я не хочу все это слушать Не повторяй, мне это мне не интересно Третий вариант Ну, бады, ладно Но зарабатывать-то можно Ну, то есть, как бы, познакомь меня хоть с кем-то Кто хоть, ну, не ты но вот кто зарабатывает что-то. Потому что многие новички думают, что если я не еще не в квалификации там лидер-менеджер, не лидер там, ассистент, они думают, что я не смогу до человека донести. У вас есть инструмент. Я, например, там, там помидоры, э, там, мясо, рыбу режу не руками. У меня для этого есть нож. Согласны? Кто из вас ножом режет все то, что я назвал? Ну вот. То есть точно так же есть наставник. Есть, у, у большинства из вас есть там, Ирина, я, еще одна Ирина. То есть ну, те, кто директора и кто там зарабатывает э, прилично, можно этих людей использовать для своей встречи. Просто надо об этом договориться и сказать, Ирина, у меня есть человек вот такой, вот, э, хватки там, и так далее, и так далее. Хочу познакомиться. То есть постарайтесь и э, уже обсудить, как правильно человека пригласить. Потому что бывают люди, которые... Ну, пойдут только, когда им предложить аргументы. Плывем дальше, да? А, встреча, когда начинаются возражения, начинается вообще предметный разговор, о чем речь. То есть, если человек возражает, нужно, нужно оценить две вещи. Первое. А, это возражение будет продолжаться? Ну, то есть... На ком же пример повести? Ага, у тебя платье желтое. Ага. Ты еще и, там, это самое, не в кроссовках, ты еще и женщина. Но, грубо говоря, сплошные, э, сплошные возражения нам э, за, за то, что, э, ну, за то, что мы вот занимаемся этим бизнесом, делаем человеку предложение, мы, значит, рассказываем о том, что есть продукты для здоровья, что есть хорошая цивилизованная компания, да, обучение достойное, да, а он нам, там, Америка, М -м, бады, ага. травят, ага. санкции, М -м, там что еще, это? Еще... И, и, и сплошные какие-нибудь, вот сплошные возражения. И я понимаю, что уже начались эм, бесконечные возражения. Я так мысленно, не знаю кто из вас, визуально, э, я беру человека и со встречи со мной аккуратно переносу, переношу его обратно в его песочницу. То есть он играется в своей песочнице, ему там хорошо. Бывает, дети играют, там, там формочки, туда-сюда. Вот Он там пусть играется, я, я не собираюсь вот тут спорить, у кого папа, мама лучше. У тебя песок есть? Всё. вот туда, переповернись, туда, там играй. Я тебя люблю, ты человек, то бишь ребенок, у тебя есть своя жизнь. Вот. Возражаешь, то к ним не, я не хочу на эту энергию тратить, у меня есть еще куда ее впулить. Согласны? У кого есть еще куда впулить энергию? По поводу в поле энергии, как я в Майкопе, помню, мы решили работать там один день. Я специально говорю один день, значит, и мы работали тогда на соцопросах. Соцопросы – это когда берешь анкету, несколько вопросов, там, поздоровели по бизнесу, и пристаешь на улице к людям, спрашиваешь, интересно ли вам эта тема и ваше имя. В общем, через 30 имен я понял, что я в Майкопе работать не буду, потому что имена такие… Что я думаю, мне даже звонить будет тяжело, потому что там ударение поставить, какие имена сложные. Ну вот, а Гаяна самая легкая из этих имен, да? Самая легкая. И а, это что было, Алексей? Что-то было, да? Вот, поэтому а, сейчас я хочу вернуться к теме, что сплошные возражения – это сигнал к тому, что с человеком нужно прекратить на эту тему разговаривать. Не надо человека насиловать, если он сопротивляется. То есть не в любом случае старайтесь человеку э, засунуть презентацию нашей продукции. Это очень важно. Если человек, э, ну, хотя бы мало-мальски как-то э, ну, расположен, он спросит. Не расположен, он скажет, э, давай, иногда даже, знаете, как я бываю, чувствую, что там два-три возражения, я говорю, слушай, может быть, эту тему закроем, и мы о чем-то другом поговорим, если тебе это неинтересно. Да, мне это неинтересно, давай поговорим о чем-то другом. Понимаете? Согласен, обидно. Зря старался. Да, ну, как бы с точки зрения баллов там, голые очки, секунды, но все равно обидно. Да, то есть, ну, новичку. По большому счету, таких людей 7 из 10. Те, кто откажется. Понимаете? 7 из 10. То есть, 7 из 10 у нас не будут ни покупать, ни слушать, как бы не будут к нам расположены. Вот. Раньше статистика была 9 из 10. Сейчас как-то мир улучшился подобрел, расположился к здоровью и так далее. Значит, следующий момент: как человеку рассказать о деловом предложении, да, то есть как вообще эту встречу проводить. Вообще нужно, ну, очень важно спрашивать. Глубоко разговаривать с человеком лучше поспрашивать, о чем ну, хочет ли человек заниматься своим каким-то делом. Что он пробовал? Пробовал ли быть предпринимателем? Что, позволяет ли ему это на основной работе сделать? Э, ну, какой работе он был с детства расположен? Такое бывает, что люди... Э, есть такая фраза «В каждой женщине умер врач». Поэтому на всякий случай уточнить. Ну, да, да, есть такая фраза, и она действительно рабочая, потому что большинство из вас, ну, это когда-то хотели быть врачом. Да большинство и почему-то как-то так вот э, к этому есть у многих тяга помогает лечить спасать у мальчиков все стрелять значит а у девочек все спасать ну согласны все как все как как на его да вот и э, плывем дальше да то есть человек который расположен он начнет задавать вопросы и вы стараетесь вот не передавить понимаете то есть если человек готов сейчас оформить соглашение сейчас купить продукт. Не надо его откидывать на потом. Старайтесь сейчас человеку подобрать продукт, помочь ему прочитать про 3-4 продукта, порекомендуйте и сделайте паузу. То есть иногда вот у многих людей я не говорю не, не только про себя, конечно, у меня больше всех недостатков, но говорю, есть еще люди с недостатками. Это не остановиться, когда говоришь. Вот я сегодня говорю, говорю, монолог. Да? И вот есть такое бывает ситуация, человек сидит напротив нас, и мы так вот это все не остановить. Человек уже, уже он, в принципе, был готов что-то купить, но нас по-прежнему по не остановить никак, и мы все движемся в своем направлении к мозгу, э значит, да, к человеку, к, человек, к этому, к тому, чтобы окончательно достать человека, да, пришли, и он такой, спасибо, я подумаю. Вот, это высший, высший пилотаж в нашей работе, я считаю, самый высший, когда мы довели готового клиента, э сделали его не готовым. Это высший пилотаж, и в принципе некоторые это тоже умудряются сделать. Вот, я просто говорю вам о том, что ну, мы можем тоже эту стадию пройти, я ее проходил. Вот когда вы меня хотите выглядеть, кстати? 15 минут еще у вас. 15 минут у нас. 15. 17. 17. Сторговались. 18. 18. 18. Или не уйду вообще. Хорошо. Просто сразу выделяем тех, кто расположен, в отдельную группу. Те, кто расположен, уточняем, хочешь ли ты на этом иметь прибыль. Прям вот так и спрашивайте, хотел ли бы ты на этом зарабатывать и иметь прибыль, или ты хотел бы это попробовать для себя, изучить, э, стать специалистом, э, быть в теме. Человек сразу отвечает, в какую э, группу его выделять. Есть вторая группа, это сомневающиеся, сопротивляющиеся, которых А. Мы пробуем и оцениваем, будет ли второе сопротивление, и если нет, в песочницу. Вот, и когда мы с человеком перестали разговаривать в ключе «Да ты меня послушай, да ты меня послушай, да мои, да вообще сетевой маркет, да NSP, это, да, это вообще, это самая лучшая ферма», вот как, когда мы вот, этот, вот эту нотку убираем из своей жизни, мы можем у человека спросить «Ира, у тебя есть знакомые люди, которые работают врачами? Да, да. ты могла бы мне порекомендовать одного человека?» Мне нужен стоматолог хороший. стоматолог есть, конечно. Отлично. Все. Она мне отдаст своего стоматолога. Я его подпишу. Буду я уговаривать ее или нет, не, не знаю. Я посмотрю на нее, если она бы все плохо вести, то я ей даже не скажу, что он подписался. Вот. Понимаете, да, о чем речь? Я сейчас... О жадности. Да? О жадности. На, на самом деле, конечно, мне будет выгодно или сказать, Ириш, тут ситуация, стоматолог решил... Себе купить зубную посту, коробку. Но вот эта коробка может пролететь мимо тебя, да, ты можешь с нее что-то в конце зарабатывать. Давай мы тебя зарегистрируем. То есть, понимаете, сначала Ира мне сказала: вот Алексей, иди, иди в баню, я, я как бы вот это, вот это все мне не надо, я совершенно на другой работе работаю, я нормальный человек, мне вот это, вот это не предлагать. Да? Интимость и маркетинг мне не предлагать. Вот. И, значит, понятно, что я получал, ну, как бы получил понимание, что она не кандидат. Соответственно, я прошу рекомендацию. Да? Она мне дает рекомендацию, и потом, может быть, я ее сделаю кандидатом. Я скажу, Ирина, такая вот ситуация. Плывем дальше. У нас ну, хочется просто прийти к тому, что мы... От человека обязательно будем получать отказы. То есть наш бизнес, он состоит из да и нет. Нет побольше. Вот. Просто мы, когда блогеры, ну, как бы, когда на нас подписаны люди, люди сами пишут, что-то пишут, мы им еще вальяжно отвечаем на кого-то, забываем. Ну, такое бывает. Я про некоторых знаю таких тренеров. Пишешь, они там через там несколько дней ответят. Это как бы нормально. Уже, уже привычная тема. Вот. И, и, и самое, самое, что здесь Интересное, что новичок так себе не может Позволить, да, то есть ему надо вот Ну, мы, нам надо еще найти Того, кто нас хотя бы послужит Ну, нормальным людям я имею в виду То есть те, кто, у кого нету там инстаграма Раскачанного, те, кто еще Ну, без имени, как доктор, да То есть вот, ну, кто с нуля начинает, то есть вот Тем нужно хотя бы найти уши свободные С кем можно поделиться чем-то хорошим Вот, и эти уши еще Выгоняют меня. <свят> <свят> эти уши еще не хотят не, иногда не хотят слушать. Вот. Поэтому а, приходится вот эти через истории успеха, истории восстановления по здоровью. Я лично так, что а, я встречаюсь с человеком и понимаю, что мы с человеком друг другу расположены. Мужчина, женщина неважно. Я рассказываю истории по применению продукта. И кто мне задает вопросы, с тем уже работаю. Понимаете? То есть задал вопрос мой. Значит, ну как бы, мне человек такой подходит. Не задал вопрос, ну значит, какой эта тема неинтересна. Про, про, потом можно другую историю рассказать, ну там, за пару историй я понимаю, черт мое не мое. Вот, плывем, э, так, мне где-то, я хочу немножко вернуться к теме планомерности, потому что мы сейчас как бы проговорили кратко о технологии проведения встреч. Алексей, помнишь, у меня была встреча там, где я ем э, в ресторане, да? Ты можешь ее мне потом в Ютубе прислать, я Ире отдам, она в чат вообще ее публикует, И там будет 30-минутная технология проведения бизнес-встречи. Да? Чтобы я сейчас вот это не повторялся, там 30 минут прям слово в слово. Хорошо? Это будет вообще удобно. Вот. Мы с вами можем работать хаотично или, или как бы планомерно, но нам, нам решить это нужно самим, потому что большинство из нас работают... Ну, по настроению, так, так скажем, да, плюс жизнь, э, мужья, дети, э, там, э, правительство, нам подкидывает периодически новые задачки, да, совершенно новые, разные. Вот, некоторые люди работают вот в, так, вот в таком режиме, как этот вот наш пульс. Вот здесь, где, где высокие точки, это я хочу работать, искренне хочу и работаю. Значит, внизу состояние депрессии, ну-ка, я ничего не хочу, меня никто не любит, Значит, Бывает же такое тоже. Вот. А посередине я думаю, когда начать работать. И работаю очень редко. Если возьмите, вот, за месяц у нас 5 дней, когда мы хотим работать. И то не полных. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот все хотят такую работу, чтобы она вдохновляла. Но проблема в том, чтобы было вдохновение. Особенно у женщин, когда вот это вот синусоида настроение гуляет. Вам бы поймать, когда она хорошая. Да, и в этот момент хотя бы вас дома на, на чай задержать, а они в этот момент еще улететь на работу могут. Поэтому а, а, давайте рассматривать наш вид деятельности, все-таки это бизнес, он должен быть не только а, по настроению. Согласны? Потому что иногда и не хочется писать там, этот пост и звонить, да, или там, с клиентом общаться. А, бизнес развивается немножко не так. NSP – это потребительская компания, где а, мы можем выпадать из бизнеса, то есть мы можем переставать работать на какое-то время. Ну вот я показывал то есть эту пульс, да? Вот мы выпадать можем в депрессию, вернее как, мы можем себе это позволить, если очень захотим, тогда, когда уже структура создана. Понимаете, если вам очень нравится, можно понаходиться в депрессии, уйди старушкой в печали. Ну, вот это из этой из этой серии. То есть бывает такое, что людям творчеством хочется позаниматься там чем-то позаниматься, выпасть из дела. Но я рекомендую, чтобы мы сначала создали группу людей, которые потребители. Группа людей, которые едят продукты, чтобы их было больше, чем пару сотен. Скажите, у кого есть больше, чем пару сотен клиентов? Не имею в виду в структуре. Ира? Угу. Наверное. Ага, ну хорошо. Ну, то есть, э, Оля, ты тихонечко сидишь там, прячешься от меня. Лукьянова, Ольга. Не считала я не уверена. По объему я могу тебе сказать, что так. А я... да. да. Да? Да? Ну, ладно. То есть, я к чему, что, ну, может, бывает, что за нас кто-то думает, правильно? Именно по этой части, да? То есть, я могу вот по цифрам сказать, что объем – это определенное количество клиентов, да? Вот, поэтому при создании вот такой группы мы можем себе позволить выпасть. Если мы не, а как бы не создали эту группу, то лучше до этого пика дойти, не выпадая. Почему? Потому что ну, у нас регулярности и так в жизни не хватает. И так слишком много потоков жизненных, которые нас выбивают из рабочей клеи. Там плачущие дети там, и так далее, и так далее. Вообще выгоняют, да? у нас есть группа иногда мы создаем сеть ремесленников знаете то есть вот у меня есть пять специалистов один значит доктор другой значит косметолог третий массажист пятый там я не знаю проктолог, ну или там, там шестой это там, просто продажник там продают наши баночки то есть вот у нас есть пять человек и вот смотрите вот у меня есть там 10 клиентов и мои пять человек которые делают тоже там по 10-15 клиентов вот в чем у нас как бы проблема Ремесло, то есть это когда человек на своем рабочем месте, на своем рабочем месте один делает продажи, он не создает сеть, понимаете, он создает клиент, ну, как бы клиентскую группу. И очень часто, потому что от человека не идет бизнес-предложение дальше, он не размножается, он как бы прирастает чуть-чуть. Ну, как жирок, если есть пироженки там, да, и мало заниматься, как я, да, и жирок потихоньку прирастает. А если мы говорим ну, о построении структуры, то потребительская группа, она чуть-чуть растет, растет, там, чуть доллар подорожал, они там усохли, потом опять приглашает, приглашают специалистов, они опять там появляются. То есть смысл в том, что ремесленники – это люди, которые, ну, я надеюсь, никто же не обижается, да, что когда человек работает один в одиночку, это ремесло. Да, ну, то есть доктор, там или это гончарное дело, там или это консультативная какая-то работа. Но сейчас я говорю о том, что можно к этому ремеслу добавить вот как раз коммерческое предложение. Потому что люди, да, когда, когда к нам приходят, ну, если, допустим, я врач, ко мне человек приходит на прием, я могу рекомендовать ему э, продукт, и, конечно, он может подумать, что для того, чтобы рекомендовать продукт, надо быть врачом. Правильно? Ну, бывает такое. У людей бывает такой же в голове, да, что вот мне порекомендовали, значит, Каскару или Индол, и вот я только, ну, потому что это врач, я поэтому купил, и вот только надо быть врачом, чтобы этот там, Индол порекомендовать. Вот. Смысл в том, что здесь для врача чуть ли не единственный путь – это взять этого клиента, уже купившего баночку, запихнуть в какой-то чат, где он увидит ну, нормальных людей которые будут рассказывать свои истории восстановления по здоровью, где не будут, не будут выступать только врачи. То есть человек должен увидеть обычных простых людей не связанных с медициной, но специалист показывает своим клиентам чужих параллельные ветки но ну, общую команду, но чтобы они делились как бы, чем-то полезным и, и клиент, который расположен он сам как бы проснется. Да? Вот. Мы можем в команду привлечь абсолютно разных специалистов, но очень важно, чтобы мы своих специалистов, именно своих людей обучали принципам сетевого маркетинга. То есть, вы знаете, не, ну, я не навязываю свои знания. Я, я бы рад, чтобы ну, люди перенимали в моей команде ну, как бы те знания, которые мы даем. Я бы очень был бы рад, если бы люди этого... Ну, по максимуму хотели, по максимуму там, стремились, задавали вопросы, э, там, мы, бы, мы бы чаще встречались, э, чаще какие-то вещи давали, но у людей своя волна есть, да, своя волна развития, э, как бы то, чем мы занимаемся, то, чем мы увлечены, вот эти марафоны, квесты, которые вы решаете с клиентами, да, вот, это, ну, вот эта вся развлекуха, она вся нужна, и работа основная, она тоже очень нужна, но э, просто к тому, что как только вы становитесь расположенным, расположенными к знаниям о сетевом маркетинге, они начинают к вам поступать. Поэтому откройтесь ну, сегодня к этой теме, да, к, к знанию в этой области, потому что это интересный бизнес, он на самом деле очень классный, и здесь ну, вам есть кому помогать, в том числе и мне. Я с удовольствием помог бы многим из вас провести встречи, чтобы вы натренировались их правильно проводить. Ну, я думаю, что и мой опыт для многих из вас был бы интересен, да, когда вы кого-то приводите, а, и мы вместе эти встречи проводим, вот, поэтому принцип а, для ваших людей, если у вас есть специалисты в команде, старайтесь сделать так, чтобы они немножко тему изучали, но не навязывайте, а вот именно, а, ну, у нас, на самом деле, же корректная компания, да, то есть мы не навязываем знания о том, что там только с нами спасешься, но все-таки полезные вещи об этом бизнесе можно очень крутые увидеть. Хотя бы, например, знаете какие? Что я часто вижу людей, которые после себя поколения подобных не хотят оставить. Потому что сейчас пока будешь выращивать специалистов, конкурентами станут. Ну, там многие врачи, многие там стоматологи, там массажисты. Либо они создают школу, да, обучающую какую-то, да, и на этом прям зарабатывают. А многие не хотят после себя оставить, хотят оставаться единичными специалистами, там ювелирами или как-то еще. А здесь мы человеку помогаем изменить вот это мышление, чтобы размножи как, как можно больше себе подобных, и тебе это будет выгодно всю жизнь. Вот это интересная тема, и мы к этому людям, людей открываем. Принцип, по которому мы работаем. Посмотрите, мы пригласили человека. Либо он сам пришел к нам на страничку, либо мы его пригласили куда-то на встречу, на домашнюю встречу. Да? Мы рассказали о продукте или ну, о возможности. То есть, это мог быть вебинар, марафон. то есть Многие из вас работают марафонами. Вот Я еще пока ни разу, но научусь. Может быть, научусь и справлюсь. Потом мы проводим какую-то консультацию. Когда мы ну, человек к нам попадает, ну, мы помогаем, как зарегистрироваться, какой продукт подобрать, э, эти индивидуальные программы составляем или псевдоиндивидуальные, да? И э, вот очень важный момент, вот, это, вот дальше иногда из-за того, что у некоторых людей большие потоки входящих людей, мы забываем про следующие пункты, да? Продолжить общение. То есть смысл в том, что очень часто наш новичок, который к нам попадает, мы с ним не продолжаем общение из-за того, что у нас других людей дофига. Это я говорю про блогеров. И мы их ну, не так надоели, а тут еще и общение продолжать, и он уже так вроде подписался. То есть, ну, ну в принципе, согласно, зачем он нужен? То есть здесь как раз начинается самое ценное. Когда человек подключился и начал есть продукт, очень важно человека немножко первое время посопровождать. Это самое важное время для новичка, чтобы стать нсп Самое важное время. И вот с ним нужно продолжить общение в чате, пообщаться, потому что эти люди более позитивные и так... То есть они не сопротивляются. И эти люди ну, становятся совсем членами нашей команды. Вот. При, Пригласим на выездное мероприятие. Вот вы сейчас большинство, ну, как бы многие на выездном мероприятии. Я хвалю тех, кто с ночевкой здесь, кто здесь прям надолго, основательно. И подобное мероприятие у нас будет там 3 сентября, 3-4 сентября в Москве снова, потом это будет Санкт-Петербург на Новый год. Я думаю, да, Ирина? Все же по плану. И а, что хочется отметить, что мы приглашаем человека на выездное мероприятие, и мало того, что не, ну, не все подписавшиеся поедут, правильно? Часть, да? То есть примерно там 5%. Примерно 5%. И вот те, кто поехали, они будут Шш, кипяток, понимаете? Эти люди будут гореть, задавать вопросы, интересоваться, а остальные будут сталкиваться с сплошными сложностями, и некоторые из них только потом придут в бизнес, но вот именно те, кто, у кого будет получаться дело, это те, кто с нами поедет вот на подобную встречу. Потому что они увидят, вот мы иногда говорим о том, что есть бизнес, а они видят наше лицо, физиономию нашу, да? И больше ничего другого же не видят. Ну, сайт компании, вот, там, доставку. Некоторые еще побывали на местных складах и всплакнули, да? То есть они видят компанию в каком-то ключе. Ну, вот, вебинарное вот это лицо замечательное, красивое, счастливое, да? Сайт компании и вот офис, да? А когда человек приезжает вот в такую атмосферу, он понимает, что такое NSP. Что это за команда, понимаете? То есть людям это необходимо увидеть, потому что вы им сами об этом не расскажете. Пример есть, допустим, как выглядит пирожное до того, как его съели. Ну вы поняли, да, и как оно выглядит после. То есть после это то, что мы рассказали о мероприятии. Ну я имею в виду в глобальном, да, в сравнении с тем, что человек ощутил. Очень важный момент, когда человек приехал с нами на выездное событие, он проникся, ему понравилась атмосфера. Многим из вас, я уверен, что сейчас понравилась атмосфера. И человек мог захотеть ну, начать строить команду и так далее. Вот ваша задача здесь – начать помогать своим людям проводить встречи. Вот именно сопровождать, поддерживать их, быть начинающими наспишниками, Чтобы у них было… Потому что на самом деле вам важнее не себе нового человека подписать, Понимаете? А сделать так, чтобы ваш новичок научился подключать своих новичков. Это важнее. Нам математически кажется, что вот чем больше у меня там будет первой линии, тем будет больше счастья. Ну вот, а когда на самом деле важнее, когда есть в первой линии ну, в нашей команде люди, которые умеют сами что-то делать. И вот это что-то нужно научиться в первое время помогать. Поэтому, когда у вас появляются новички, вы им помогаете провести встречу. За них проведите консультацию первое время. Какие-то платные, какие-то бесплатные. Вы же сами на, на ходу решите. Да? Но важно, чтобы вы в своих людей вкладывали силы. Если этого не делать, тоска зеленая. Да? Будет тоска зеленая, команда не растет, слезы сопли слюни, я 15 лет в бизнесе и так далее. Вот. Поддерживают Давайте поддерживать людей в том, в чем они хотят расти. Если ваши люди хотят расти внутри циологии, поддерживайте их в этом. Если они хотят научиться проводить встречи, научитесь их проводить встречи. Вот. Ну, я думаю, что на этой радостной ноте я буду закругляться. Вот. Давайте, вот важно, да? поддержите людей в том, что они хотят стать иноспешниками.